Всем привет! Сегодня тема Чувство женщины». Выбираем, смотрим, родовой союз. Женщина мечтает о родовом союзе, чтобы именно подошел не просто по интересам, да, чтобы вот э, кто-то вот ей понравился и замуж ее позвали, и она согласилась, а вот родственникам как-то не очень. И женщина хочет, чтобы именно ей нравился человек и также нравился ее родственникам, ее родные И еще вокруг нее, в ее обществе именно в родне, у, у родственников, вот именно этой женщины, ее родственников, она видит, что есть подходящая хорошая пара. Она видит родовой союз, не то, что родовой да, родовой союз она видит. Видит, например, у своих родственниц, что будущие вот их не мужья, ну, получается, женихи, они хорошо подходят. И она прям видит и понимает, что да, вот здесь родовой союз у нас. Мы как бы принимаем, ну, все, все родственники принимают именно этого жениха и радуются новым родственникам. Всем пока!